И всем здорово, я вас всех рад приветствовать на этом прохождении игры под названием Бэтмен Arkham Origins. Это то есть, Бэтмен, начало всей серии Arkham, ну как бы, тут Джокер появится первым делом, тут Бэтмен будет очень молодым, Брюс Уэйн, угу. Я знаю, я ведь уже играл в эту игру, ага. Проходил, давно как-то. Не помню, что когда пран. Невозможно пранк. Десять ноль один. Угу, nice. А тут amazing RP грузится рол play GTA RP, точнее, так splash damage, шлеп damage, шлеп и, и все. Ну да помним мы, что это The из Nvidia, invidious to be played. Ага, помним это мы, помним, помним, помним, помним. Так, чё? Чё случилось, собственно, а? Поезд, загружаем, контент идёт, подождите, ну ждём... Северный Готэм 6%, Лэйс Тауэрс 8%. Ну, сюжетку продолжаем игру. Сюжетную линию тут не... Выяснилось нахождение черной маски. Расконечил Лэйс Тауэрс. Так. Добираемся до крыши. убежище Сиониса. Так. Убежься Сиониса. Так. На X. Сюзанного что ли? Не стыкуется немножко. Так, так. Тут Сюзанного придется, видимо, делать пробел к нертулику. The male victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Cyanus without a DNA analysis. Something I can identify the female victim based on her fingerprints. Long list of priors, but nothing to indicate she was the target here. Резим пожара было бы тут зажимать на смесью, брошенное в помещении. Так. Наверное, хотели избавиться от улик. Так. Так, собственно, здесь еще что-то есть. Так. Низ траектория, глуросных пингвинов. Так это пингвин. Ростки на полу говорят, что убийца мужчин сидел кинувшись в кресле. Так. А еще тут пуля была выпущена из револьера. Валисийская анализ показывает половую траекторию стрельбы глуросных пингвинов. Но рисунок на пороховом осадке дает понять, что пуля была выпущена тем, кто лежал на земле. Так. Так. Я.. Не, не я помню, что. А, во, еще тут, шкин кошки -мя. Это.. Это отпечаток от принцип лежит пингвину. Они расположены поверх сажа от выстрела, поэтому пингвин был тут после. Но отпечатки доказывают, что он был тут по особи. Если он был черномаст, то кто? Но почему? Так. того, кто стяг Тиффани валки по полу. Так. Так, тут еще это... М, так. ДНК принадлежат ни одной из жертв. Чья же она? Матлов вспыхнула, когда кто-то напугал стреляшу. Это не с ясно, я но это мог быть любой из них. Так. Так не помню, что еще было, смотрите, где ребята? Было еще тут какая-то улика. Ну на икс, на икс два. Как же я хотел выйти из этого режима детектива. Он выходит на X. что это короб так стоп это дивани эмборж попадание пули так не ну нет вопрос что тут делал пингвин тогда получается если так уж было ой тут что-то было с самого начала ага Так, сейчас ух, сюда кинул коктейль молотого кто-то, здесь все распилось. Так, потом сюда кто-то выстрелил, вот от... Так, так, стоп, сюда кто-то выстрелил. Вон так, вот отсюда, вот. Эм, нет, даже, мне кажется, что выше где-то было. Да, вот оттуда вот кто-то выстрелил. Я, видимо, какую-то улику не вижу. Вот, вот притык, смотрите, ребят, вот притык подхожу и не вижу улик какую-то. А так, стоп, а посмотрю-ка я без этих без глаз. Так, тут нету. Я не вижу, в общем-то, тут. блин так стоп на и так не вчера я вроде бы вечером тут видел одну улику ну хоть и лак тифани эмборс это вот этой вот девушки я не знаю больше что надо делать нам не, ну я знаю, конечно, что надо искать улики и все такое, но где-где-то тут, где-то на ракве не видел. Помаду Тифани Эмборс, вот этот вот. А, во, во, во, во, во, во, во вот эта вот красная точка, она может и не подсвечена, но. Да блин, ну, Брюс, ну ёшкин-кошкин. Ну я же вижу, а ты нет. Это улика. Брюс, ну ёшкин-кошкин. Ну я же вижу, значит это улика. Ага. Не, ну так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пусть Кулик это днк а так, ну, ну кошка, эм, Не вижу. Ребят, извиняюсь, ко мне пришли, поэтому давайте всем до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах. Бетон начала. Извините, ребят, я буду позже потом искать улики, но без вас, потому что ну, это очень надолго тут затянется. И давайте, короче, ребята, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах в Batman Arkham Пока-пока.